сегодня в этом августе этого двадцатого года я иду сейчас к этому красивому мостику к свободному выходу в море я счастлива и благодарна моменту за то что я здесь могу себе это позволить за то что я на море чудесные люди рядом что я здесь живу уже 9 месяцев и что Столько хорошего еще в мире, надо успеть увидеть, посмотреть, прочувствовать. Спасибо этому утру, спасибо этому дню, людям, морю прекрасному, солнышку мягкому, тихое безветренное утро. Такая редкость бывает, по крайней мере, за июль-август я это редко отслеживаю. Обычно ветры, но все равно эти ветры теплые-теплые, мягкие-мягкие. Вечером смотришь на звезды. Днем отражается солнце в воде. Итак, эти моменты счастья хочу обязательно запечатлить, потому что я еще не уехала из Красного моря, а я уже соскучилась. Спасибо тебе, Египет, спасибо тебе, Хургада, спасибо тебе, Нубия, этот отельный комплекс, где я... Я прожила последние пять месяц, э, последний месяц из 9 здесь.